Всем привет, друзья! Сегодня будет такое коротенькое видео. Вы внимательно посмотрите, что это такое. Ну, кто занимается пасекой, тот уже догадался, что это улик такой. Вот, будка для <смех> мух. <смех> вот, получается, какая ситуация. Пришел ко мне один пасечник, дал мне альху. Она еще такая гниловатая. Вот, видно, ну... Как говорится, пристал, сделай и сделай, сделай и сделай, ну, ну, в принципе, что говорит, по-быстрому нужно это все сделать, как бы для красоты, вот такое, ну, в принципе, на красоту это не похоже, ну, по-быстрому, конечно, это все и получилось. Вот, в принципе, все как бы ничего, начал я здесь рамки уже делать внутри, но ничего не получалось с дерева это конечно проблема нужно было какую-то вот сделать парокамеру да, чтобы гнуть дерево с фанеры тоже не очень получалось тоже нужно что-нибудь такое греть. ну в принципе к чему пришли пришли к тому что вот взяли обычную канализационную пластиковую трубу разрезали это все вот и степлером вот это все попристегивал. Вот такие рамки получились. Ну, в принципе, не знаю, кто хочет заниматься, ну, занимайтесь. Ну, так он вот мне сказал сделать, вот это я все сделал. Ну, на мое мнение, это, например, очень широко здесь. Ну, в принципе, не знаю. Я пасекой не очень занимаюсь, как бы, но... На мое мнение, здесь нужно было уже, но он сказал через такое расстояние делать и такую ширину. Я и сделал, в общем-то. Как говорится, все проблемы не ко мне. Вот. Пусть пчелы ему жалуются. Ну и, в принципе, вот такой как бы турецкий улик получился. Ну, не знаю. Кому-то, возможно, пригодится. Вот. Сделал вот, в общем-то, круг на фуганке под углом это все обгонял, наклей, мазал и пневмо пист... ну, молотком гвозди понабивал. Вот это и все, в принципе. Вот. Снизу он ножки такие поставил, об обыкновенные так вырезал. Вот. Ну, а дыры, конечно, здесь, вот ну, он говорит, что это не беда, что-то там замажет каким-то прополисом. В общем-то, Сказал ты мне, хотя бы на вот форму сделай, а я там его приукрасю как-то. Ну, пусть приукрашивает, это, конечно, его дело. Ну, в принципе, что вот самое смешное, вот мне просто понравились вот эти рамки, друзья. Честно, вот пришлось додуматься до такого, конечно. До чего катится мир, я не знаю. Ну, в принципе, если хочется, можно найти положение. Так что, друзья, вот вам какая-то похожая идейка. Возможно, кто-то с таким столкнется. Вот вам как бы и секрет. Видите, внутри порядок, в принципе. Ну, доска гниловатая, конечно. Вот так все как бы и ничего. Вот. Ну, что думаете, друзья? Пишите в комментарии обязательно. У меня все. Всем пока.